Официант, у курицы, которую вы мне принесли, одна нога короче другой. Простите, но я так думаю, что вы заказали курочку, чтобы ее кушать, а не с ней танцевать. В рыбном ресторане «Дюк Ришелье» постоянный посетитель старый Исаак Фишбейн зовет официанта. «Альберт, попробуй эту уху». То вдруг, Исаак Матвеевич, это уха, Таша, вы всегда заказываете с помидором, с укропом, а ты попробуй. Слушайте, Исаак Матвеевич, разве был случай, чтобы я когда-нибудь подавал вам что-то не то? А я тебе говорю, попробуй. Ну хорошо, раз вы требуете. А где же ложка? Ох, вот именно, догадался, где же ложка, а? «Ай, Тетя Соня спрашивает гостя. «Иван Кузьмич, сколько ложечек сахара вы кладете у чай? Дома одну, в гостях три. Чувствуете себя как дома?»